Никаких вам хот-догов и фрикаделек. Икея уходит с российского рынка. Герои в белых халатах. День медицинского работника. Голодные игры по-казански. Первые игры будущего пройдут в Казани. Ура! Всем привет! В эфире универ а в студии Алина Красильникова. Исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский принял участие в онлайн-конференции, где представители высших учебных заведений обсудили с министром науки и высшего образования Российской Федерации программу создания передовых инженерных школ. Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома Икеа объявила о сокращении бизнеса в России и увольнении части работников. На данный момент ведется поиск покупателей четырех российских фабрик. Почему компания пришла к такому решению и каковы перспективы развития бизнеса под новым брендом, смотрите далее.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 В 2024 году в России впервые в истории состоятся игры будущего. Все подробности выясняла Маргарита Михайлова. В сентябре 2021 года вице-премьер Дмитрий Чернишенко презентовал «Игры будущего» – аналог олимпийских игр, которые объединяют в себе самые современные технологичные виды спорта. И вот спустя год на Петербургском международном экономическом форуме объявлен город, в котором мероприятие состоится впервые. На финальном этапе было представлено несколько вариантов – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга и федеральная территория «Сириус». «Первые игры будущего пройдут». Казани! Ура! Предполагается, что на первых играх будет представлено 15 дисциплин. Они будут оценивать как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. К примеру, участники будут состязаться в гонке дронов, робототехнике и киберспорте. Конечно, это очень важная вещь. У нас э, вообще в Казанском университете есть и разработка игр, как направление подготовки, и есть киберспортивные команды, киберспортивное движение. Я думаю, что это замечательное будет сочетание как раз игр на стыке IT и спорта. Проведение первых в истории игр будущего запланировано на февраль 2024 года. Предварительно город готов отдать под состязание сразу 8 объектов. Так в Казани-экспо состоятся соревнования по шутерам Counter-Strike и Fortnite, а также гонки дронов, электромобилей и электролодок. Конечно, КФУ так или иначе будет принимать участие в таких мероприятиях. Вот а вообще как бы в Казани киберспорт активно развивается, проводятся большие чемпионаты, э, IT-парк тоже, скажем так, наш казанский патронирует э, кибердвижение в Татарстане, так что я думаю, что мы будем активно в эту сторону двигаться. Напомним, ранее президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил о разработке пакета предложений по поддержке киберспорта. Предположительно, российские спортсмены смогут получить отсрочку от армии. Маргарита Михайлова, Универньюз.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 Российское общество «Знания» получило более 400 заявок на участие во всероссийском конкурсе театральных пьес для старшего школьного возраста и студентов. Прислать свою работу мог любой желающий в возрасте от 15 лет и старше. Самое интересное и актуальное драматическое произведение, которое определит экспертное жюри, в сентябре будет поставлено на сцене Московского театра с участием известных российских актеров.